Так, девочки, начинаем вязание нашей кота-шапки. Вязать буду из трех цветов. Опять же, это полоски для того, чтобы нам было понятно, откуда, что, куда попадает. Но прежде чем мы... Так, сейчас подниму повышу. Прежде чем мы начинаем вязать, как обычно, составляем схему и снимаем мерки нашей модели. Модель вот, мерка ленты как обычно объем головы Но это стандартное начало 29 беру 30 объем головы 30 и а, длина изделия длину изделия мерим просто Ой. от затылка долба. у меня где-то 18 сантиметров получается уклона не нужно. она будет для того чтобы мерить учитывая что она складывается пополам длина изделия 18 делим пополам 9 и того объем головы 30 длина изделия 9 получается что мы должны связать вот такой вот прямоугольник 30 на 9 это то что мы будем с вами вязать теперь Поскольку это шапка с ушками, мне нужно распределить уши. И э, варианты вязания есть разные, но мы с Светланой выбрали такой сложный вариант. Мы решили сложить, потому что есть вариант такой. Мне очень расстроило то, что... Шапки. Шапки. Убогие. Убогие, полосатые ну, шапки. Один комментарий тебя прям вот расстроил. Мне вот не расстроило. Меня, потому что у меня на подведении Каждый на то, человек надо... имеет свое видение, и каждое мнение надо уважать. Поэтому действительно, если... Я прислушалась э, к тому, что, может да, быть, действительно шапки в И решила, что надо посложнее. Поэтому, а вы попробуйте связать то, что мы вам сейчас покажем. Так. Поэтому. Вот это все делим на четыре части. Но э, сразу говорю, что делить проще петли, чем сантиметры. С одной стороны. Э, потому что получится там какое-нибудь неровное количество этих петель, получается совсем нехорошо. Поэтому сейчас мы... Делаем петельную пробу, у меня она всегда с собой. Сейчас быстренько считаем, сколько это петель и рядов, и э, будем делить нашу шапку. Так, 30 сантиметров, это наша голова. А, так, у меня петельная проба, я ее уже куда-то делаю. 2,5 петли, 4,28 рядом. На шестой плотности. Так, 30 это петли. Умножаем на два с половиной 75. Ну так, делим на 4, 18. И знаете, нам это очень много. На 30 это сейчас еще раз сейчас еще раз померю. Учитывая, что шапки вообще весь такая, которую бы надо. Без свободы облегания делать. Нет. Да, так, ну здесь даже 29 меньше не буду я делать. 17 это много. Делаем 17. 17 это 1 четвертая. Так, раз, два, раз, два, три, четыре, 17 петель. Больше не буду. И 9 на 4, 28 умножаем. Нужно на 4,28 равно. 38, 52, округляем до 40, 40 рядов, вот такие вот у нас части. Мы будем вязать каждую часть отдельно. Вот, две из них будут уши изображать, и две из них будут изображать шапку. Поэтому каждую часть мы будем вязать отдельно и сшивать их. Сшивать будем красивым швом, поэтому сейчас быстро-быстро делаем расчет каждой части. А, причем мы со Светланой решили разнообразить меню, что называется, связать эти уши по-разному. То есть можно связать, вы, конечно, когда будете вязать, выбираете тот способ, который понравится, если шапка а, на, на реального ребенка. Мы даем вам сразу два варианта. То есть с одной стороны будет одно ухо, с другой стороны другое. Для того, чтобы показать, что можно делать и так, можно делать и так. Дайте я слово скажу. Давай. Ульяна Костянкина, добрый вечер. Знаете, попала к вам неожиданным образом. Я вам, конечно, желаю удачи во всем но так бессовестно копировать у других людей, буквально цитировать, вяжите с нами, вяжите лучше нас. Это уже перебор. А совесть хотя бы элементарно, у вас есть? Этот лозунг я придумала четыре года, года назад. Все, что скопировано в интернете, и вы увидели после нас, это вовсе не значит, что мы скопировали. Это мой лозунг, который я придумала как менеджер по рекламе. Четыре года, года назад этот лозунг с нами. Те, поэтому, кто сейчас его повторяет, их поменять. Поэтому те, кто обвиняют, вы, пожалуйста, изучайте историю. И вот это здравствуйте, мои дорогие рукодельницы. И это все я придумала. Все я профессиональный склонность. менеджер по рекламе. Поэтому, Поэтому пожалуйста, девушки... вы когда пишете, вы, пожалуйста, не ставьте себя в дурацкое положение. Потому что девушки, которые сейчас вылезают в большом количестве, они не, особо не заморачиваются. Не парятся, да, копируют. И потом, э, если вы попали если... к нам... Позже них, то вот это вылезает. Поэтому вы, пожалуйста, не пишите, чтобы не быть опозоренными. Очень очень много Я дневушек, могу показать те рассылки, которые были у нас 4 года назад, чтобы вы это знали. Так. Ну, и правда, как говорят, кому первым попадешь, кто-то прав. Да. Так, продолжаем нашу шапку. Поскольку мы каждый будем вязать отдельно, так и делаю квадратик. Два из них пойдут прямых, два пойдут увеличенных, вот я себе так помечу. 17 петель, 40 рядов. Это у меня так, 17 на 40. 40, учитывая подгиб. Подгиб я сделаю 5, 5 рядов, наверное, хватит, поэтому подгиб 5 и 35 рядов на деталь. 17 петель, 35 рядов. Такие две штуки у меня, с ними э, понятно. И еще две детали, таких же. Одна пойдет с ушами. То есть вот эти вот 35 рядов, 17 петель и плюс ухо. Ухо, ну в идеале ухо должно м, быть квадратным. То есть а, вот это вот количество сантиметров должно быть и вот тут же. Здесь у меня ну, пускай будет 29, 29 сантиметров, пускай будет шапка. Делим на 4. 7. 7 это м, половина уха. То есть вот здесь должно быть 3. Знаете, я сделаю ухо по длине. Пускай будет 4 сантиметра. Не буду даже заморачиваться. Ухо будет длиной 4 сантиметра. 35 плюс... Так, это 9 плюс 4. 13. 13 умножить на 4,28 равно 55 всего 55 рядов. Это ухо я буду вязать двумя косичками. Вот у меня две косы пойдут. Вот так одна коса и вторая коса, и второе ухо мы свяжем а, совсем по-другому. Мы его свяжем поперек. То есть у меня получается 13 сантиметров и э, сколько там 17 делим на 2,5 6,8 сантиметров здесь перемножаю 13 умножить так 6,8 это четверть четверть головы только оно пойдет уже поперек 6,8 умножаем на это ряды на 4,28 29 30 30 рядов и 13 сантиметров мы умножаем на два с половиной равно 32 32 петли вот такой вот у нас расклад детали мы будем вязать пестренькие уж не обесуйте, все равно те же самые полосочки потому что самое сложное здесь конечно сборка и сборку мы с вами так как свяжем 4 детали 2 вот таких, это лицо, спинка. И две вот таких длинненьких, вот эти вот детальки у нас будут выполнять задачу ушек. Самое главное, их будет правильно сложить. Берем машинку и начинаем вязать. Когда мы с Натальей участвовали во всевозможных выставках, то было очень тяжело эту машину таскать на себе. То есть она, если кто знает, не во два она достаточно тяжелая, железная машина, но за счет, своей она, за счет своей железности она очень надежная. И поэтому она столько лет э, сохранилась, э, несмотря на то, что выпускалась там больше 40 лет назад. То есть как в каком-то году начался, начался выпуск, выпуск этих машин, и все машинки, которые сейчас можно купить, в том числе и у нас на сайте, они все в бушном варианте. Но, несмотря на это, они все идеально работают. Почему? Потому что, как говорится, ломаться тут нечему. Только если уж как бы совсем без тормозов, э, ломать железо, это как говорится, э, не дам тебе молоточек, а то мне сломаешь. Да? Вот. Здесь примерно, э, примерно точно так же. Э, это не пластмасса. То есть э, тот, кто еще новичок, и думает, что чем как бы, сильнее нажимать на легать, тем тем э, машинка будет вязать лучше. Ну, вот не раздел всем, за что-то. Да, что-то да, она что слетает. Что-то оказалось неподготовленным. Да. Ну ладно. Ну ладно. Да. Вот. И поэтому э, вязать машинки Нева, э, в том числе Нева 2, который сейчас они все существуют в бушном варианте. И, несмотря на это, они вяжут луж... лучше, чем очень многие сельдеры другие машины, потому что у них очень мало пластмассовых вещей. Кроме того, у них есть платинки. И те, кто э, впервые видит эту машинку, они не понимают, как она вяжет. Говорят, почему вы а почему вы не подвяжете, а почему вы там э, каким-то странным образом обвиваете. Э, мы сейчас не уточняем, какая у вас вязальная машина. Мы сейчас занимаемся тем, что вяжем на том, что есть. Если вы понимаете, что мы делаем, а мы сейчас набираем, делаем наборный край, да? да мы сейчас наборный край делать не будем. Мы сейчас будем... А, пущу сейчас, просто. Мы сейчас будем вязать разные детали. Наборный край. А, так, так, так. Мы... А, сейчас я пытаюсь поставить сюда, сюда камеру, которая... Делает, что хочет. Камера делает то, что хочешь ты. Если она у тебя ходит ходуном, это значит у тебя как-то желание. Желание, чтобы она встала. Хорошо. Так, я буду начинать обливом для ускорения процесса, потому что подгиб, само собой мы будем делать подгиб обязательно, и сделаем мы его, когда уже будем делать сборку шапки, потому что если буду делать подгиб на каждой детали отдельно, это будет нехорошо. Итак, где у меня схема? Личная. Чего ты ищешь? Схему? Так, схему? Вяжем две передние детали. Они у нас пойдут пестренькие, бело-розовые. Бело-розовые, начиная с розовой. Самое главное, когда вы делаете парные детали, вы постараетесь их сделать симметричными. Хотя на самом деле сейчас у нас шапка а, имеет такую немножко асимметрию будет иметь. Именно за счет того, что у нее будут разные уши. Но... Ну, разные уши мы решили сделать для того, чтобы было все-таки разнообразие, разнообразие возможностей да. воплощения. Потому что очень, действительно очень много приходит новичков, Которые тупо повторяют. Мы хотим все-таки дать возможность выбора. Хотя бы, хотя бы в таком варианте. Это слушай, ну вот очень нечетко. Может, все-таки выше. Может, всем не нужно так, чтобы оно было. Ну, вот так вот, наверное. Получше. Так. И начинаем вязать. Так, я вяжу. 35 рядов передо мной лежит вот эта схема и э, по 4 ряда, то есть двух цветов. Девять получается полосочек вроде как. По четыре ряда. Обязательно завязывать узелки, иначе у вас будут расходиться петли. 4 Чем мне нравится эта машинка? Ничего не надо переносить. Она не так все хорошо вяжет, и вот эти все смены цветов в этих машинках очень хорошо идут. Главное, не затягивайте края. Девчонки, опять глупый вопрос, кто-нибудь вяжет с нами? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Последние 9. Еще раз повторю, что если вы вяжете с нами, вы получите запись и довяжите потом в свободном режиме. Это проще, чем вязать с нуля. Еще и получите 10? Да, еще и да, получите, да. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Итого 36. Отлично. Я буду закрывать петли. Хотя по технологии, когда вы будете делать сборку шапки, вы посмотрите, что Ой -ой. можно было бы оставлять открытыми. Но поскольку у нас очень мало времени, все-таки шапка... Наши простые шапки не так просты, поэтому я буду закрывать, чтобы ускорить процесс. Соединение будет просто гораздо быстрее идти, если не ловить эти петельки. Ну, можно многими способами. Если бы можно мы вязали, если бы мы вязали э, в тишине в покое, то мы, вполне возможно, выбрали бы немножко другую методику. Но, в принципе, и так тоже хорошо. То есть э, вязание, оно же не... Как бы, э, не, не, не стационарно, что вот только так и никак по-другому. Это полет фантазии. Можно так, можно наперекосяк. И все равно получится примерно один и тот же результат. Хорошо, что мы вяжем на маленьких кукляток, потому что если бы на взрослого, то, конечно, мы бы за час не, не успевали уложиться. Так это и не нужно. Эти длинные мастер-классы, они я понимаю, когда мы вяжем... Так, вторую, вторую. Когда мы вяжем что-то вот такое вот серьезное, типа шапки, когда мы должны... А вот такие вот вещи, они а, не требуют... Двух часов, Двух, трех часов, да. Да, мы, это, да, это слишком. Даже вот эти три часа, которые у меня девчонки сидят на а, серьезные наши вот эти платные, они все равно максимум вот эти три часа, и дальше я так чувствую, что а, тяжко воспринимать. Два часа – это максимальный срок восприятия, когда люди еще а, радостно это делают. Дальше уже тяжко так. Вторую абсолютно такую же деталь. Лада Сураева просит повторять, что вяжем столько-то петель и столько-то рядов. Как бы вот все время повторяю. что Сейчас мы вяжем вторую часть такую Вторую же, часть, вот эту семнадцать которая... петель, 30, но у меня по 4 ряда получается 36 рядов. Потому что симметрично я делаю по 4 рядочка, получается 36 рядов, 9 полосок. Девочки спрашивают, почему, когда ты одна выступаешь, то звук плохой, а вот когда он весь со мной, то как дикторы. У меня такое ощущение, что у меня звуковая карта с компьютера. Ну, это я предположила, предположила. предположила, да, потому что мы уже перепробовали разные И камеры, наушники проверяли, все. и камеры проверяли, в общем, все проверяли. Будем же... выяснять дальше, потому что Наталья вещает сейчас от меня, а утренний вебинар она проводит ну, Да, от себя. И, скорее всего, у меня именно И, карта. видимо, что-то с компьютера. Так что выясним. Светлана, ты теперь все на лайце. <смех> так. Сверем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последние 9. Я бы предложила, конечно, еще более-мене да. попуски. Но 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дольше 7. будем возиться. Достаточно В принципе, просто, в принципе я думаю, что вы будете дома, когда вязали. Но все как обычно в течение недели в этой вяжете, у вас. И фантазия заработает, и... Я бы, я бы предложила более мелкие полосочки. Но на самом деле посмотрим, что получится. На самом деле мы в таком, вот с такой полосочкой еще не вязали, тоже не знаем. То есть мы, конечно, тренируемся, но не до такой степени, чтобы все провязывать, вот прям вот тренироваться досконально. Мы тоже вместе с вами экспериментируем и не всегда знаем, что получится в итоге. Потому что мы связали образец один. Решили, что свяжем по-другому, потому что нам показалось, что идея может быть немножко, может быть лучше, если ну, связать так. На самом деле мы простенький вариант вам покажем, я так думаю в конце, вот этот тренировочный. Ну, вам все покажем. Да. Нам но ничего конце, не жалко, но в конце для того, чтобы сохранить интригу. Да. А, потому что каташапки, кота катаушки очень популярная вещь. И э, одно время, когда Наталья все-таки еще вязала на заказ, то э, Каташапка и Каташап у нас были любимым предметом, который мы как раз заказывали в очень разных цветах. Я никогда не могла понять, как это розовый с фиолетовым, там еще что-то с синим э, за, очень заказывали. Хорошо. Но, оказывается, очень хорошо смотрится. Так. Первое ухо начинаем вязать, убираю нитки. Первое ухо мы решили сделать серым. Просто серым оно будет идти между вот этими цветными вставками, серое ухо. Но мы его с вами свяжем косами. Те же 17 петель делаем то же самое. Так, девушки, никто, значит, не вяжет, да? Наталья запрос, вопрос в пространство запустила, но никто не ответил. Никто ответила. 10 либо, баллов не хочет. Все, либо, все либо все вяжут, не могут отвлечься, либо... Никто не вяжет, да. да. Никто не вяжет, только всякие каверзные вопросы бросают. Ну, что делать? Без каверзных вопросов как жить? Так, для того, чтобы не запутаться, будем делать пересадки. Ну, что раз через 10 рядов, наверное, слишком частые косы, они тоже не непонятны. Так, провязываю два ряда и сейчас будем компоновать наши косы. Так, косы делаются с... В принципе, можно будет либо распускать петлю, либо делать петельную дорожку. Поэтому... Выбираем тот способ, который нам больше нравится. Так, три, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Косы будем делать два на два. Это самый безобидный вариант, который доступен даже без этих петельных дорожек. Поэтому, смотрите, учитывая, что косы дают стяжку, мы можем отпустить петель. Ой, девочки, вяжут. Юля вяжет, Лада вяжет, молодцы. Молодцы. Отпускаем петли. Но не просто их спускаем, а пересаживаем на соседние. Так, и Ian будем с вами тогда один, два, три, четыре, провязывать дорожки. Не провязывать, а что а делать? Петлю оставим в заднем положении. Она будет нам давать дает дорожку. Дает дорожку я вот, девочки, заговариваться немножко начала после этой недели. У меня у меня куда-то Так, я не взяла сейчас бактерем. Зато я отдохнула. Я теперь за всех вас могу работать и думать. Да. Светлана, какие-то безумные квадраты в планах, которые мне предстоит связать с вами. Нет, я вас пока не буду сейчас даже загружать, пока вы не отойдёте от отдыха. Пока я отдыхала. Да. И Я начинаем а, а, раз в 10 рядов делать а, переси... пересадку. пересадку да. а, либо раз в 5 рядов для того, чтобы была поплотнее немножко косичка. Давай раз простые. Ну как тебе удобнее, Давай. чтобы положить. Просто час оставь, чтобы нам... Слушай. Ну на самом деле пересадки дело простое. И быстро Пересадим. И уши сделаем, и пересадки сделаем. Пересадки всего лишь меняем местами по две петли. Самые простые косы без без изысков. Конечно, можно делать косы, если вы будете вязать большую шапку, то можно делать косы и 3 на 3 и 10 на 10 Да, да, да, это да, Поэтому да, сейчас сейчас бы не да, этого. да, да, нас сейчас мы вяжем игрушку. да, да, да, да, а я вот не вижу. После посещения стоматолога я в состоянии только смотреть. А вы Стоматологи, да, это коварные существа, но без них никак. Лада, связала один прямоугольник. Это тоже хорошо. Вяжите второй, потом одно ухо, а второе ухо будете уже довязывать. После, после мер, мероприятия ну, Мы косы будем вязать только на одной на, на одном мухе, мухе, да. мухе, да для того, чтобы показать, что так можно делать. Я решила полениться и делать косы раз в 10 рядов. Правильно. В принципе, моя задача показать вам принцип именно как схему и э, что из этого может получиться. В принципе, да, я так, э, видела где-то шапки вот с такими вот отделками ушастыми. Очень красиво. Сейчас попробуем с ушастыми отделками. Ты в ну, там, с а, там не уши. Там, конечно, не уши. Там а, слож... Ой. Ой. сложная шапка была. Но там вот такие же боковые были отделки. Очень интересные. И на них были косы. Тоже очень... Так. Нет, ну косы... Это как бы условно, на самом деле можно, чтобы, чтобы показать, что можно сделать горизонтальную отделку, можно сделать вертикальную. Можно эту же полоску будет связать и в другом формате, можно, можно и в горизонте. Можно и так, и сяк, и все будет красиво. Ну, вторую мы будем вязать в другом направлении специально, чтобы показать. Да. И что, что, что мы вяжем в том же направлении, но а, только для того, чтобы не делать смену цвета, потому что вот такая смена цвета очень тяжело дается а, даже на таких вот машинках. Проще соединить красиво. а почему сложнее завязывание узлов растягивается ну, по другому ну завязывание узлов это бесконечная пересадки то есть интарсия вот, вот эта машинка может вязать интарсию но все равно это а, не скажу что самое приятное занятие пересадки эти все а, гораздо проще сделать детали разного а, раздельно вот так вот и красивых шить потому что соединение деталей это тоже целое искусство и при красивом качественном исполнении получается очень-очень даже интересно даже симпатичнее чем если бы вы делали эту интарсию и у вас расходились бы все эти петельные столбики при смене цвета при сшивании ничего никуда не расходится получается это вот так очень более качественный вид у изделия так, получается 5 15 25 35 45, делаю пересадку и еще пять рядочков. Ну, на самом деле, если вам не очень понятно было, как мы разбивали эту шапку и почему так, когда мы ее сейчас вяжем, вы посмотрите, что это получается. Вы сами поймете и без объяснений, почему именно так и почему на четыре части и почему вот, вот, вот так вот это все сделано. Почему так, а почему не это? Почему не это? Провязали. Смотрю, что у меня уши размера достаточного. Вот они. Тут вот ухо пойдет. И, в общем-то, могу... Вот они, косички. Видите, все очень хорошо. Могу закрывать на Были не дырки сделаем полноценные петли их закроем Девочки, молодцы они не только вяжут они еще нам на всякие орфографические ошибки указывают ну, и, да. и всякие ошибки лексические ну то есть как бы если не вяжут то хотя бы это побеседуют спасибо вам за то что вы ведете светскую беседу но хотелось бы все-таки чтобы не отвлекали не мешали ошибки то чьи? мои чьи? мои да, да, да, да есть а кто а кто все знают что у меня проблемы с этим зато у меня полно других достоинств поэтому не надо мне указывать на то что я без вас знаю ну, ладно, ладно, что-то не вали. Нет, просто этим занимаются те, кому нечем заняться. Другим. Поэтому... На самом деле, да, у каждого свои особенности. Что делать? Зато мы физики. Да, зато мы физики. Зато я вижу квадраты, а вы квадраты да. не видите. Так. 32 петли. Так, сейчас мы вяжем поперечную. Четвертую часть ухо, которое у меня будет поперек. Я его решила тоже делать полосатым, но другим цветом, и оно будет идти поперек к основной шапке, то есть оно будет идти полосатый вверх. Получается 20 плюс еще 12. Ну, вот Олеся, например, пишет, что она первый раз и не подготовилась к компу и машина в разных комнатах. Ну, ничего, вы получите запись и там сможете как-то сориентироваться. На самом деле, очень важно те, кто пришли первый раз, понять, насколько вам это интересно. Потому что, еще раз скажу, что мы вяжем, это, это не урок. Мастер-группы – это именно мероприятие, направленное на то, чтобы показать, что вязание – это просто. И даже из вязания квадратов может родиться совершенно необычное изделие. И вот мы уже с апреля вяжем, то есть каждую неделю у нас посиделки, и каждый раз что-то появляется новенькое. Да, что... по-моему, не пропустили ни одной недели. Ну, было наверное, было. не пропустили. Пока тебя не было, мы не вязали, а шили. Но ну, все тоже равно... мы уже ну, да, квадраты всего, там, делали, да. делали квадраты, да? Так, мы вяжем 32 петли, и наша задача провязать 30 рядов. Так, 30 рядов. Мы здесь насчитали 1, 2, 3, 4, 5, 10, значит 20, еще 10. 20 всего, а ты, говорила, ты сказала всего 20, 30? 30, 30 рядов, да. 30. Э, слушай, может так, по 10? Подождите. 6 на... Сейчас я пересчитаю, у меня 6 сантиметров, О, да, 6 умножить на 4 и 2 25 петель 428 ну да 30 сантиметров 6 и с хвостиком там 8 умножаем на 428 равно 29 до да, 30 30 рядов значит по Тиры по десять рядов там. широкие. Ну по десять, да. И дальше красненькую по два рядочка. На самом деле, лучше все-таки провязывать, даже если шапки не очень нравятся. Это все равно технология. Мы, по-моему, не повторяемся ни, ни, ни в одном изделии. Ты каждый раз хвастаешься, мы повторяемся. А, а, я, а, хвастаюсь. а я хвастаюсь. А чего повторяться-то? А я хвастаюсь, на самом деле. А я хвастаюсь, на самом что... деле, потому что... Они а. вот как бы миллионы. Чего повторяться -то? Я действительно хвастаюсь, потому что в основном повторяются. Одно и то же вяжут, вяжут и как бы на том и живут. А мы вяжем квадрат. Мы вяжем Повторяем. Мы квадраты все реверные. Это наше повторение. Так. Опять, где ваш счетчик-узор? Наверное, в лес по грибам. Мне надо в этот поставить, его приготовить, чтобы они были. Где наш счетчик? Где наш счетчик? А Юля пишет, хвастаюсь, мне муж моталку купил. Так что я его теперь до мастергруппы доведу. Ну, без моталки нам никуда. Нет. Кому-то моталку, кому-то один манекен, другой манекен. Там уж хуж не хошь, до конца доведешься. А вот Татьяна пишет, что не успевает за вами. Связала одну переднюю часть и одно ухо с одной косой. Главное идея, понять. Вы супер. Вот. Спасибо, Спасибо девочки. Спасибо. Да. Так, мне нужно 30 рядов. 10. А Ольга пишет, что у нее сегодня часто зависает. Так что только смотрит. Ну, посмотрите в записи. Я же говорю, что мы не претендуем на то, чтобы вы прям вот говорили, что вам все так нравится, и что вы все это будете Нет, на самом деле, но... любые... Так, мы детали довязали. И теперь мы будем их собирать. Это самое интересное. А, а может быть, ее сшить надо вот прямо сейчас? Или ты не хочешь прямо надеть сшить? Ну, Или она можно... по-другому? По ну, я хотела с внешней стороны, но лучше сшить сейчас. Давай сошьем сейчас. Это правильная идея. Остальное закроем. Так, да, Светлана мне дает правильные мысли. Одну из них мы сейчас сошьем. Потому что часть мы, видите, мы сделаем шапку со всех сторон разноплановую, потому что... Часть мы сошли с внешней стороны, часть с внутренней. Я буду фотографировать, вообще будет Со всех сторон. Хорошо, ладно. Так, мы берем деталь и смотрим. Деталь у меня 9 сантиметров. Должна быть в любом случае. 9 сантиметров это ряды. Мне нужно эти 9 сантиметров разложить в петли. Если я просто так, вот как придется, надену на машинку... Uh, у меня будет либо растянута, либо стянута. Поэтому беру 9 сантиметров, умножаю на 2,5 петли, получаю 22 петли. И теперь вот эту вот деталь 9 сантиметров я должна надеть на 22 петли. Вот тогда она у меня идеально ляжет, когда uh, при uh, стяжке, то есть когда я сниму машину с машинки. Вот. У нас шов будет по лицу. Этот шов будет uh, по изнанке. Так, по, ли... по, по лицу, по лицу, по лицу. Ну чего, закрываем тогда? Не люблю швы по лицу, честно говоря. Но... Ну все, давай тогда закрываем, тогда не будем. Все, короче, вы можете сделать, закрываем. Или я покажу сейчас красивый шов. Давайте покажу на этой вот стороне красивый шов. Так, идем там, надеваем. Все равно собиралась. Одну сторону, по... одну сторону по лицу. Лицому. Вот я ее и соединю. Подожди, а как она у тебя по лицу? Подожди, ты лиц изнанку на лицо надеваешь? Ну куда ты надеваешь-то? Наоборот. Да, да, да, да, да. Простите, простите. Видите, вот, вот так вот. Вывели меня из себя. Чем тебя вывели из себя? Готавились горки. Ага. -а -а. Отдыхать надо все. Отдыхать, отдыхать. Поеду спать на дачу. Я с тобой поеду. <с не буду давать тебе спать. Да? <с> Нет, я пойду с грибами. Mm. Мне в лесу очень хорошо думается и э, посещает гениальные места. У меня ребенок мечтает пойти с тобой, чтобы ты ему показала, где ты видела белые грузди. Да твой ребенок, грузди. когда его спрашиваешь, э, покажи, хоть какое место, он говорит, что ни за что, а со мной, значит, это за белыми груздями. Да -да -да -да. Я еще и черные да -да -да. знаю, где грузди. Ну, черные не надо, он так корзинками носит. Вот в школу не добудешься, загребай в 5 часов встать не стоит. На это у нас запросто. Так. Закрываю вот эту часть просто, поскольку она сама по себе. уша. Это уши, Ухо. Не рассказывай, что это. Секрет. Ну, Секретная информация. Равно будем будем хранить до самого конца. Где у нас, с какой стороны ухо? Ну, них снизу же. Ладно, мы не так злы. <смех> мы не так злы. Я белая и пушистая. А я вот еще и загорелая. Я вернулась из, из отпуска в Чешской Республике. Вот как сейчас она называется Чехия. Давай, так, закрывай. Делаем здесь косичку по а, лицу. То есть я добавляю косу. Я есть. утолщаю шов еще е больше. Елена пишет, мы любим доброжелательную критику. Это первый. Молодец, Светлана. Это как золотые руки, не с того места. Золотые руки, не с того места, это шедевр просто. Нет, золотые руки, неважно, главное, что руки золотые, не неважно, с какого места они растут. как это звучало. Да, звучало это просто... Так, мы пока заговорились, а ты какой-то интересный шов там Так я рассказываю, что я делаю набор косичкой, то есть я по внешнему краю сделаю набор косичкой. И начинаю закрывать петли вместе с этим набором. То есть я делаю два слоя, плюс два еще два слоя. Да, получается у меня очень толстый слой. Друзья, конспектируйте, потому что такого Наталья не показывала. И всего лишь вот закрываю. По идее можно было бы сделать этот набор косичкой перед вязанием. А как ты его могла перед, если ты провязала? Ну, отодвинуть, отодвинуть вязание а, на иголках, стороны. и с той стороны сделать. А можно было, с можно сделать. было сделать? с двух сторон, Во, с двух можно супер. было а, вообще поменять цвет. Вот этот шов, он очень, очень красивый. А, именно тем, что он а, утолщает вязание, и в то же время вот он такой непонятный. А вот мы с тобой, когда вязали э, э, этот, коврик, из, как это, половичок, вот э, мы с тобой применяли тоже шов э, специальный для э, утолщения. Внешний, да. Внешний, да. Потому что можно было, конечно, обшить иголкой, но мы как это люди ленивые решили, что... Нет, ленивые, ну на, массы, самом деле, два вида на самом деле у нас принципиальная позиция, что мы все делаем на машинке, потому что наша задача показать возможность именно машины. То есть мы не кидаемся во все рукоделия, какие только может, могут быть. Вот исключение было шитье, потому что ты не вяжешь, когда меня не было. А ну так да. у нас... Не, я еще могла повалять чего-нибудь. но я решила, что это уже как бы перегиб, да? У нас сайт по вязанию. Мы занимаемся этим много лет именно обучением а, девчонок, поэтому мы решили не уходить ну, а, в сторону то, делать да. именно... Вот выбрали направление, туда и идем. Не расходиться в разные места. Ничего хорошего из этого не получается. Так, ну, Собственно, две детали мы сшили. Получается вот такая вот коса. То есть, как бы с одной стороны... Ну вот жалко, нас... что с той стороны нету этой косы. Но зато поэтому... видишь, с этой стороны у меня цветное вязание, а с этой стороны у меня косичка. То есть, это пересечение какое-то mm -hmm. получается. Ну, Тоже очень интересный эффект. Вот такой. За счет того, что у меня... Пересечение деталей происходит. Да, получилось очень интересно, потому что с одной стороны полосатая, как бы четко виден э, одна фактура, а с другой стороны серая. Да, и да, получается, да, вот очень не интересно. пойми что. Да. Вот, такой, вот такое вот соединение. Так, теперь соединяем остальные детали, но уже... Давай попроще соединяем. Стандартным вариантом я уже так. Так, на те же 22. 22, да, 22. Только уже... Лицом внутрь мы надеваем, так, а у меня там было, сколько, 32, 32. Так. Это делается для того, чтобы натянуть ровно на ухо. Ну вот, с одной стороны, конечно, хорошо показывать разные технологии на одном изделии, но с другой стороны, вот когда смешно такое изделие, тогда да, разномастится будет такая. Поэтому относитесь к этому тоже. С, с понятием, потому что мы все-таки вяжем не изделия, а мы показываем а, возможности, изделие, да. Да, вот, э, приемы, которые можно применить на этом изделии. А вы выбираете ту технологию, которая вам будет более близка к сердцу. Потому что, вид, да. потому что действительно, когда повторяют вот одно и то же, повторяют за нами, я понимаю, что креатив еще не проснулся. Поэтому, возможно, если вам показать несколько вариантов, то э, вы чего-нибудь начнете, все-таки он запустится и полетит уже сам. Потому что без этого придумывать какие-то изделия очень тяжело. Вы так и будете по интернету ходить в поисках схемок, выкроек там и всего остального. Все-таки хотелось бы, чтобы не было вот этого ограничения равнения на кого-то. Все-таки это такой вид творчества, который приносит огромное удовольствие и, опять же, экономию в семейный бюджет. Так... Вроде бы вот так. Да. Во, Лада, которая отстает. Она говорит: а я закрываю прямоугольник с косичками. Так что догоняет еще. Давайте. Молодец. Вот она, она пишет, что она не успевает за нами, она останавливает видео, доделывает до конца и смотрит дальше. Тоже очень хороший вариант. Но единственное, что как только мастер класс закончится. Ты волосами закрываешься. закрываешься угу. Как только мастер-класс закончится, то это видео будет закрыто, и получить его можно будет только, если вы нам напишите, попросите. Ну, его. раз человек вяжет, значит, Конечно, девять. значит, попросит. Мы обязательно вам пришлем. Мы пришлем всем, кто попросит. И вне зависимости от того, пришлете вы нам свою шапочку или нет. Но если вы второй раз попросите, не прислав, то вот тогда вот уже, конечно, будет сложнее, потому что я веду черный список, куда записываю всех, кто у меня попросил, и этот список не приславших отчеты, он постепенно растет. Поэтому иногда присылают через три месяца должок, говорят, должок. Ну, я очень благодарна, что все таки нашли время. И, не, и, ну за... мало ли, у всех разные обстоятельства. Что... Тогда хотелось, а выяснилось, что никак. Потому что все таки мы тратим достаточно много времени для того, чтобы это придумать, придумать, чтобы это было все таки интересно. Не, не вязать какие-то простые шапочки, а именно чтобы это было как урок креатива. Потому что креативу, к сожалению, мало кто учит. То есть если, если учат, то э, это ну, как бы на каких-то других примерах. То есть на вязании я такого не встречала. Кстати, у нас сегодня опять в э, ВКонтакте я выложила пост прикольный. Опять тоже с подиумом как, какие-то мужчины в розовых Мужчина рваных, рваных э, сетках ходят. В розовых и с розовыми то ли леопардами, то ли кем-то там. Я вот просто представляю себе, что, что наши мужчины вот такие... Вот да, ну вот это масел... вот я поняла, что неправильно одеваю своего мужа, мне... Да, неправильно, на работу Неправильно, да, да, без розовой юбки. Да. Вот, поэтому креатив должен быть. Может быть. А может быть, мужу как раз вот такой вот и нужен ну, будет. я не знаю, вот не всякий чи муж. Не всякий муж, такой... муж в розовой юбке и зеленом притаренном пиджаке согласен. Да, и в колготках пойти на работу, это все-таки... Ну, показать нужно, как бы тенденцию моды нужно показать. Вот, кстати, я ездила, и одним из моментов отдыха было болтание по всевозможным магазинам, по распродажам, потому как летняя сейчас закрывается в сезон, и распродажа летних вещей. И кроме распродажи есть еще и как бы, уже новые коллекции. Так вот, если кто... Не обратил mm -hmm. внимания? Mm -hmm. вот. И привязываем последнюю. С одной стороны, потому что сейчас будем делать подгиб. Так, а кому мы задерли? Вот, что оказывается, что сейчас в моде очень модный понча, с, с, с уголком посередине или прямоугольные, как бы по плечам, вот именно в виде как бы, есть пончо традиционные мексиканские, когда у них этот уголок посередине, а есть почек, когда в виде квадрата и квадраты эти падают на рукава. То есть вот в таком варианте, даже их иногда зашивают, и они вот в виде именно рукавов таких. Так вот, я видела эти изделия, которые из кашемира связаны стоит каких-то вообще просто безумных денег, там 5000 крон, то есть если умножить на рубли, то это примерно там 7,5-10 тысяч рублей, если на наши деньги, вот это бы стоило. А еще я видела скромненько кашнировое пальто, которое было... На двух цепях приковано к стойке, двумя цепями, через рукава просунута. но оно очень хотелось тысяч крон, 37 тысяч крон, значит, умножаем на 2,5, и поэтому вот, вот такая стоимость этого пальто. Но пальто было очень необычное. Оно было связано, основа была связана из кашемира, а поверху были пришиты тоненькие пластиночки меха. Я не стала разбираться, там какой мех фотографировать, там тоже как бы, было не очень удобно, но само по себе вот эта идея мне очень понравилась. И пришито было как-то так очень аккуратно, не на машинке, то есть на обратной стороне было ничего не видно, такого вот этих строчек, таких вот жестких. То есть мягонько, мягонько, легонькое пальто, там примерно через 3 сантиметра вот нашиты вот эти пластинки из меха. Очень оригинально смотрелось, но стоило, вот я говорю, стоило хорошо, и, и двумя цепями было приковано. Я такого никогда не видела. Никогда не видела. Э, Столько не заметила. Была ли, была ли прикована стойка, Кто? но не через рукава. Это было и еще и на электронной сигнализации. То есть вот как бы я впервые такое видела. Но при этом его можно потрогать. Потрогать можно, в принципе, можно попросить и померить его было. Но вот самое интересное, я говорю, что очень-очень много было изделий, связанных на основе прямоугольника, вот палантины всякие с, с, с рукавами, с горловинами. То есть квадраты все-таки мы с тобой в тему попали. Квадраты очень сейчас популярны. Поэтому, наверное, кто-то смотрит тоже квадратный красовый и применяет у себя там наверху. В той моде, в высокой моде. В высокой моде, да. Тут конспектируют сидят, да, да, да, да, да, Я думаю, что они не вяжут? Так они же конспектируют. Да. А потом на высокой моде, по подиуму, в этих в квадратах ходят. Угу. Так, прибавляем, прибавляем господи, и довязываем. Так, пора отпуск. Не-не-не, не, не, не, не уходи, не справитесь Сшиваем... С одной стороны, детальку сейчас будем делать подгиб, потому что если мы сейчас подгиб не сделаем, то нам будет его тяжело пришивать. Мы все-таки должны облегчить всю работу, а не усложнять ее всячески. Валентин Кашитна пишет: А я думала, что заколебала своими неординарными решениями. У Валентина всегда э, действительно необычные э, всякие шапочки mm -hmm. и, э, эти, и оригами были, все у него все очень необычно. Э, включился креатив. Мы очень рады, что необычное. А почему заколебал то Наоборот. Мы Рады, мы рады, что человек начал фантазировать, что не просто повторяет, а понял, понял принцип нашего вот этого обучения, что это то, что мы даем, это не полосатые шапки, это схемы. Да. Самое главное понять именно принцип сборки, потому что квадратик со связать все смогут, а вот собрать так, чтобы это все было непонятно как, вот это уже фокус. А это я сейчас закрываю. Ну, тут не закрепила вязание, поэтому оно пытается слететь. Вот я его держу пальцами. А что закрепить? нельзя? Ну, под... Лениво мне под платье запихивать. Чему ты учишь своих учениц? Лениво. Есть. Ну да, я знаю, что я ленивая, и, и всегда об этом рассказываю. Поэтому все делаю с первого раза. Быстро да, и это с это первого главный, раза. Главный принцип ленивого человека. Ленивый человек да, да. делает. Мне хочется сделать сразу и больше об этом не думать. Вот. Главное так. Все, мы сделали соединение четыре. Ужас, какой-то ужас. Какой Ты уверена, у... что это шапка? Это, это шапка с ушами. Так, теперь наша задача связать подгиб. Подгиб у нас будем делать чуть-чуть по поуже 28 сантиметров 28 на два с половиной умножаем это петельная проба равно 70 быстро быстро набираем 70 петель и вяжем небольшой такой подгиб потому что шапку надо оформить Сколько есть еще половина? половина так 10 20 30 40 50 60, 70 вот. Можно было бы не оформлять, если бы мы вязали поперечным вязанием, как бы вот полосочками вдоль головы, да? Да, Но если бы мы... А, бы, нет, ну вот тот пробник, пробник, который я вязала, он же без... Да. Целегко выйдет? мы еще раз говорили, что вариантов исполнения и того же изделия может быть много. То есть ушки – это ушки, а узорчики и все остальное вы придумываете свое. Именно поэтому... Мы вам показываем и одно, а рассказываем, что можно связать еще по-другому, чтобы вы все-таки, когда вы начнете это все воплощать на себя, вы понимали, что это не единственный вариант, который можно сделать. Даже если у шапки ушки, то и связать ее можно очень по-разному. И мы вам показываем специально в таком многоцветном варианте, чтобы вы поняли, что в цвете она выглядит одним способом, а в однотонном варианте она будет по-другому. Обычно цветную они могут представить, поэтому мы в цвете. Кстати, если вязать отрезные ушки, вот нормальные, как обычно вяжут, у нас на сайте же есть детская каташапка с отрезными ушками, связанными, а, тоже очень интересно. Когда а, ушки двойные, ушки такие толстенькие, причем передняя часть меньше, чем задняя. получается ушки такие, э, как они немножко загибаются. Да, внутрь, беленькие ушки изнутри, э, цвета шапки ушки снаружи. И э, самое интересное в этих ушках, что внутри шапки их не видно, хотя они вшивные, вставные. Если интересуетесь, ходите посмотрите у нас там на сайте, как это выглядит. Так, вяжем, ну, Сейчас мы вяжем а, ленивый. Десять рядов. Так, я молчу угу. и вяжу подгиб. Подгиб тоже будет ленивый. Подгиб у меня будет 10 рядов, 10 рядов. Сложим пополам, 5 рядочков с одной стороны. Так, надеваю его на мне тренога решила, что мне скучно. Так, надеваю. Подгиб я связала только такой, чтобы можно было... Вот до петель достать. Минимальный подгиб такой, чтобы мы могли не свернув вязание, надеть его на иголки. У машин с нитеводом он может быть совсем маленький за счет того, что вязание ничего не держит, хоть руликом. Но там свои сложности, потому что все это начинает слетать с иголок, и приходится его держать. Здесь машина держит вязание, поэтому на вот это вот расстояние, которое она держит, минимальный подгиб 8-10 рядов у нас происходит. Можно было бы и руликом сделать на самом деле, но уже не буду. Без разницы. Не, нам можно все, что угодно. Все, что угодно. Здесь... Мы столько роликов вязали, что девчонки, которые с нами вязали все эти шапочки, которые у нас уже были на посиделках, уже, наверное... На самом деле, если вы открываете интернет-магазин, кстати, ко мне обратилась одна из... Читательность, даже не знаю, как это назвать, но ко мне регулярно обращаются с просьбой помочь связать какие-то изделия. Вот владелица интернет-магазина хочет, чтобы ей вязали детские боди и там какие-то детские эти, комбинезончики. И если вы вяжете одну какую-то определенную вещь, то вам, в принципе, может быть, и не нужно вот это все многообразие знать. Но если вы вяжете для своей семьи, то, наверное, не сильно интересно будет, если все будут ходить в шапках с подгибом или в шапках с рубликом. То есть нужно, нужно иметь какие-то разные варианты. Поэтому мы показываем как бы простенькие вариантики, а... Если, если нужно еще посложнее, то тут уже надо все-таки эти технологии изучать. Но за час, вот за, за два часа и рассказать, и показать, как бы мы же не просто вяжем, а еще и рассказываем, и, причем достаточно быстро, то нам, нам не хочется, чтобы вы сидели у нас сутками. Мы хотим, чтобы вы получили идею какую-то и побежали ее уже воплощать. И, опять же, включали свой креатив. Поэтому мы вам показываем, что попроще – а те, кто нацелен действительно учиться, это милости просим нашу мастерскую. сейчас запустился вводный курс, который всего прошло два урока, сегодня второй урок прошел. Ну и те, кто достаточно уверенно владеет одной фантурой, для вас мы начали уроки на второй фантуре. И наше отличие от... Так надеваю. Нижней остальных... стороной, сейчас, минутку, вот уши внизу остаются, вот эти вот увеличенные части, надеваю на а, закрытый подгиб, вот это вот моя часть. Остальных в том, что мы все-таки не ставим задачу э, вязать готовые изделия прямо здесь и сейчас, потому что... Очень много технологий, которые, ну вот как бы их, их так много, что если вязать готовыми изделиями, то весь дом будет завален изделиями. Так как мы на продажу не вяжем, а сами как бы, тоже столько не нужно нам, то мы вяжем, то есть мы обучаем именно, показывая вот эти технологии применительно, ну как бы сначала какие-то технологии, а потом вы можете применить их на готовом изделии. То есть мы, мы проходим там десяток... Причем чем вязать можете? Именно то, что вы хотите, а не то, что вам предлагают. Да, не то, что мы вам показываем. Но э, если вы поймете эту, этот принцип, то вы очень легко разберетесь с тем, как это воплотить в готовом изделии. Поэтому наш принцип обучения, он э, исходит от того, что мы не вяжем готовые изделия, мы изучаем маленькие элементы, которые потом формируются в готовые изделия. Ну, это такой наш принцип. Он как бы ни лучше, ни хуже. Я не он могу другую. Я Он просто другой, да. Мы, когда выходили на этот рынок 4 года назад, а нашему сайту мы, мы э, начали заниматься в 2012 году именно обучением вязанию, то стратегия состояла в том, чтобы найти э, какая-то идея, которая э, на рынке не была. И мы решили, что все учат вязать, кто платье, кто еще как бы готовые изделия вяжут, мы, мы решили, что мы будем обучать именно вот таким интересным технологиям, которые вы можете потом применять на любых изделиях, не только на платьях, либо не только на шапках, но и везде. Поэтому мы считаем, что наша авторская технология, она такова, кто-то кто учит по-другому, каждый выбирает своего учителя, и поэтому мы никогда не претендуем на то, что мы лучше или хуже, мы такие, какие мы есть, а уже вы выбираете, у кого учиться. Марина Маркова говорит: много висим сегодня. Вот я, я не вижу, что мы висим, потому что я как бы на параллельном компьютере э, все проверяю. У меня интернет стационарный, не по Wi-Fi. У меня, э, на мой взгляд, все в порядке. То есть я, я вижу на втором компьютере, который у меня отдельно подключен. Через роутер я вижу, что как бы я на сайте нахожусь на нашем, и все вижу. То есть у меня ничего такого проблем нет. Возможно, это где-то у вас. Там, где ночной интернет, Кстати, там. По очень много да, по ночам, там, где все начинают ходить фильмы скачивать и прочее, там могут быть такие проблемы. Ну, девочки, вы получите все записи, не переживайте. Было бы желание связать, ну а если, как говорится, вязать не хотите, ну, значит смотрите, ну, что делать. Мы делаем все, чтобы вы научились. Татьяна спрашивает: четверг будет проходить голосование по этой шапке? Нет, в четверг голосование будет проходить по двум шапкам. Первая шапка это лукошка, это та шапка, которая Трус. связана, да, как бы ее назвали на, на уроке еще трусами, но трусиками, да. Вот по той шапке. И это шапка, которая Плавно обходит голову и без складочки, как у меня такая складочка щелидная. А вторая шапка это у нас Наталья с креативом была тугая, она назвала ее простой шапочкой. Вот, это шапочка, которую вязали в прошлый раз и. Этой шапочки у нее э, плавно на висках собираются в э, цветочки. Вот, значит, по вот этим двум шапочкам будет у нас голосование. Мы специально не делали без меня, потому что я поняла, что они тогда вообще полягут косьми, поэтому мы отложили на этот четверг. Как раз время было для того, чтобы довязать всем, кто хотел, потому что шапочки и сегодня присылают, и вчера присылали, а по вот этой шапке у нас будет голосование через неделю. У вас как раз есть неделя для того, чтобы, если вы хотите принять участие, то вы можете за неделю это сделать. А э, призом у нас является, э, либо если вы участвуете в мастер-группе, то это 700 рублей на скидка на участие в, э, в следующем курсе. То есть если вы на водной, значит на вводный. Э, если вы на второй, либо на третий, либо на еще какой, вы получаете скидку на м, обучение. Скидкой можно воспользоваться в течение одного месяца, поэтому если вы набираете 4 скидки – то это не значит, что вы получите курс бесплатно. Воспользоваться можно одной скидкой на один курс. Вот как бы в течение месяца вы можете воспользоваться. Если вы за месяц все три курса проходите или четыре курса, пожалуйста, они могут у вас быть все со скидкой. Ну а кроме того, тот, кто вяжет с нами, и в течение вот двух часов пришлет нам готовую шапку, он получает сразу 10 баллов к голосованию. То есть если вы точнее, когда вы шапку эту свою выставляете на голосование, то вне зависимости от того, сколько она наберет голосов, вы получаете плюс 10 баллов, и если это будет решающим голосом, то, значит, вы выигрываете голосование. Почему? Потому что мы все-таки хотим, чтобы вы вязали вместе с нами. Вы видите, что приемы, которые мы вам показываем, они простые. Ничего такого сложного здесь нету. Ну, простое гоняние каретки. Никаких вот расчетов сложных. Ты закрываешь головой все... Да. Ну, я закрываю да. всего лишь вязание. Я закрываю головой и закрываю вязание. Поэтому да. Поэтому, да. поэтому ничего страшного. Вот. И поэтому бежите э, с нами. Если вы начали вязать с нами, то вы вполне успеете за 2 часа это все закончить и прислать там. Но зато вы получите еще плюс 10 баллов. Э, мы очень ценим тех, кто работает. Поэтому вяжите с нами, бежите лучше нас. И приходите на вязальные посиделки. Да, приходите на посиделки. Мы не говорим, что обязательно покупайте наши уроки, приходите, вяжите с нами, смотрите, вдохновляйтесь, критикуйте. Но я еще раз повторю, что за доброжелательную критику. Я не люблю Конструктивно. людей обижать и не люблю, когда вот так вот пропустякам просто от нечего делать пишут всякие гадости. Это не помогает ни вам, ни нам и отвлекает тех, кто в чате находится. Поэтому давайте уважать друг друга и будем дружить семьями. Так, в общем, я соединила планочку. И теперь моя задача быстро-быстро-быстро, пока у меня не кучилось время, <laughs> сшить эту шапку. То есть я ее выворачиваю и соединяю последний шов вместе с подгибом. Потому что если бы мы не сделали сейчас подгиб, то при том, что шапка круглая, мне пришлось бы ну, сложнее ее соединять было бы. Как раз, когда мы делаем шапку из большого количества частей, последнюю часть оставляйте и вяжите подгиб. Так будто, ну, проще. Валентина спрашивает, моя скидка пропала? Ну, девочки, скидки не бывают бесконечными. Вы же понимаете, что это как распродажа. Есть какой-то срок пользования. Поэтому я все время говорю, что есть, есть ограничения. Бежите, не, не тяните, используйте ту возможность, которую у вас есть. Если у вас есть возможность воспользоваться скидкой, скидка достаточно большая, 700 рублей, и вы, вы ее можете воспользоваться, значит, применяйте, применяйте. Это бонус, который вы заработали усердным трудом, но если он пропадает у вас, ну как бы, ну, ну, значит, пропадает, значит, вы просто еще не готовы брать от этой жизни то, что она вам дает, вот то, что вам в руки идет. Потому что мы, мы делаем все возможное, чтобы вы учились. И в том числе э, устраиваем вот эти розыгрыши и даем скидки для того, чтобы ну, как бы поощрить тех, кто действительно... Складывается, потому что многие пишут, что они вяжут по ночам, потому что у них днем нет возможности. Сейчас, опять же, начался учебный год, и я понимаю, что те, у кого маленькие дети, будут вместе с ними сидеть вечером делать уроки, а ночью вот можно вязать. Но кто-то ночью конспектирует, потому что машинкой нельзя тарахтете. Я думала, что до последнего у нас тут весь день сверлили, у нас две недели, тут уже, я не знаю, что тут, может, стену ломают, может, еще чего. Я думала, будем через грохот. Ну, вот, видишь, как бы человек угомонился тоже, видимо, устал. Устал Перфоратор. сверлить, да. Перфоратом. Может, сломался, сломался, наконец может, сломался, не знаю. По ночам вот это... Что же там такое-то было? Звонок это. Три часа ночи, вдруг звонок в дверь. У меня от испуга аж перфоратор упал, да? Вот примерно, примерно из этой серии. Валентина Кашутина, можно? Для вас можно? На тот вопрос, который вы мне спросили, для вас можно? Какие-то тайны там? Да, тайны, тайны. Шапка трусики сколько стоит? Шапка трусики... Стоит 100 рублей. С сегодняшнего дня все наши посиделки будут стоить по 300 рублей. То есть просто там мы как бы объявили внутри видео, что она стоит 100 рублей. Но как бы, очень много уходит времени и сил на то, чтобы вот это все подготовить. Поэтому мы решили, что чтобы не заморачиваться, будет 300 рублей. Приходите бесплатно, смотрите, вяжите бесплатно. Если в записи, то значит как бы за денежку. Либо в течение недели. Вот, и пользуйтесь скидками вовремя, чтобы потом для вас не было неприятной неожиданностью, что э, скидка пропала. Но но э, у меня тут две Натальи, которые за моей спиной тут чего-то такое устраивают, такие чего? злые, злые. Я всем готова скидки раздавать. А, Какие Наталья, у зоны, меня, Наталья, Наталья у меня очень суровые, Говорят, никого баловать не будем Чтобы все учились и строились И чтобы выполняли все домашние задания Никаких поблажек не будет Поэтому, если кто-то считает, что я вот такая злая То на самом деле я самая добрая среди всех Натальей Которые меня окружают Какой кошмар да, мы, мы ставим задачу, девочки, научить. И поэтому, да, и домашние задания возвращаются, и по нескольку раз перевязывают. Мастер-группа все это знает. Вот те, кто новички, уже столкнулись с этим, потому что мы все-таки хотим вас научить. Не просто, чтобы вы посмотрели, поконспектировали, а чтобы эти знания у вас остались не просто в голове, а в руках. Потому что непровязанное, просмотренное, оно не дает никакой пользы, кроме, как говорится, денег в наш карман. Вы да? готовы за эти деньги отрабатывать так, чтобы вы все-таки научились. вот. Ну и деньги всегда приятные, поэтому если вы не успели вовремя, ну как бы нам будет маленький бонус 300 рублей. Купим акрила побольше. Да, а у вас заказчики могут быть на такую вещь? Потому что, да, очень часто получается, что эти шапки, они необычные. И те, кто не любит одеваться стандартно, они вас очень быстренько увидят. И это очень часто оказываются первые ваши заказчики. Пусть они, может быть, недорогие, пусть они... Но первые заказчики, они могут быть дорогие, супер какие-то, потому что на ну, невозможно взять сразу и начать вязать дорого. Так, вот, вот, смотрите... Вот, это вот, вот такие так. вот у нас уши получились. Вот это передняя часть. Видите, вот она. Вот это задняя часть. Вот это тот шов декоративный, который мы с вами делали. Остальные швы простые, внутренние. Вот такая так, вот 15 минут так, И теперь наша задача завязать уши. Смотрите, уши соединяются. Вот здесь вот сшиваются и ложатся сюда. И получается вот такой вот, вот такой ух. Когда мы с вами наденем ну, все, на шапку... Все, давай, бежи, потом, э, потом расскажешь. Да. Короче, вот эти вот уши, уши, которые у нас, мы выворачиваем наизнанку и сшиваем а, здесь вот по, по краю. То есть мы его сшиваем пополам. Малитина пишет, неправда, Наталья очень добрая. Я обращалась к ней с вопросом, так она ответила. Но, Девчонки, вы О, я всегда отвечаю. Вы что, у нас не было такого, чтобы мы не отвечали. У нас две Натальи, и они все отвечают. Если письмо попадает случайно, никто и Натальи, оно пересылается. Но мы все-таки просим, чтобы письма отправляли на адрес постиспособности, собака-избавизальная.ру. Почему? Потому что это та почта, которую мы все втроём видим, и нам не нужно ее пересылать. Когда письмо присылается не туда, куда надо, начинается бесконечная пересылка, э, уходит время, и по дважды, по трижды на это письмо отвечают. Поэтому так. пишите один раз, э, тот, кому вы адресовали, тот это письмо увидит. Вторую уху тоже зашиваем, вот так вот складываем его лицом к себе и зашиваем для того, чтобы получился уголок. Вот. А то, что в нашей мастер-группе очень много вопросов, ну, как бы, нормально это, нормально, это нормально. Это же учебный процесс, это не должно это. так быть. Мы никогда не считаем, что это плохо, что как бы, какие-то глупые поп попались или, ну, как бы... Я на самом сказать, деле это. приветствую даже самые дурацкие вопросы, потому что... Если а, он мешает человеку жить... Он мешает то, значит... человеку жизни, и когда мне доверяют этот дурацкий вопрос, то и человеку он мешает, но стыдно спросить у других. Когда у нас спрашивает, этот вопрос решается, это такое облегчение у девчонок. Мне вот просто чувствую, как она Пишет, боже мой, все решилось, Ох, все выдохнуло. Можно Нет, идти у нас, дальше. У нас э, в каждой группе встречаются ученики, которые поначалу ну, очень тяжело понимают. Он просто по, по 10 писем в день. Но э, какой набирается какой-то начальный уровень, и все, и человек все начинает вдруг понимать вот вдруг озарение. А вот Светлана Шарина пишет: они «А всегда хвалят и поддерживают. Ну, Светлана, значит, э, есть за что? Кого, кого надо, ругают, кого надо, хвалят. Так, так что? вот у нас вот такая вот, не знаю, ситуация с чем с майкой, с чем еще там да, будет такая вот такая. Во, во, во, майка. Шапка-майка. Майка, тире майка. Майка -уши. Уши, уши. Господи. Так. И теперь смотрите: беру булавочкой, закалываю середину переда. На глаз вот так вот или сложу, нашла середину, заколола, вот она. Вот моя серединка. И моя задача, вот это вот ухо, у меня как раз есть швы, соединить с этой серединой с одной стороны и соединить с другой. Естественно, это делать надо на изнанке, потому что шов будет. Можно сшить единым швом, кстати. Вот, давай единым швом. Я и там? буду сшивать единым швом обязательно. Потому что и так тут не так немерено, мы накрутили. Вот, смотрите, складываете. Кончик, где половина, вот да? половину вот, булавка mm -hmm. уже определили, кончик к кончику и можно заколоть, можно на машине кстати соединить. Да, я надеюсь сразу на так, а а разную машину, а а? разную машину, раз она тут стоит. Да? Поэтому я вам говорила, что можно было оставить открытые петли, и вот сейчас бы мы их надели. Но, и было бы тогда не видно. Этого. Было бы ничего не видно, но нам просто вот не до этого уже так. У меня там было 17. Тогда бы было вообще ничего не видно, и было бы вообще все здорово. Но э, просто не до этого. Я просто знаю, что мы бы тогда ничего не успели. Значит, то, что мы сейчас вам показываем, вот, Наталья, там 17-15, там откуда это берет. Э, 17 это может... это, это вот наши прямоугольники, наши 17. На самом деле вы будете вязать на свою куклу. Я думаю, что на куклу, потому что у нас в основном вяжет на куклу первую. А потом уже как то намали. Если вы будете уже будете вязать, на кого? Угодно. На мужа можно, опять же. Помните, у нас фотография была. Да. Отец семейства мерил с шапкой, очень трудоводно. Да. А на самом деле не надо думать, что мужчины все такие вот. Розов, знаю, розовые да? юбки, конечно, это, это перебор, уже совсем да? перебор, но э, в качестве юмора почему бы нет? У нас так, сейчас, раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. В качестве новогоднего какого-то... Ты правильно одеваешь уши? Ты как бы ничего там не перепутала? Нет, я ничего не перепутала. Все надеваю правильно. У меня помнится, когда я еще не занималась вязанием, занималась пошивом рукавичек зимних кот рукавичек меховых. Параллельно связанием ну, ты занималась пошивом рукавичек. Ну ладно. Это, ладно было это было у нас у нас просто был очень большой заказ. Заказ я, был я, от фирмы. Я развернула, я развернула активную рекламную кампанию и мы получили достаточно большой заказ э, в компании. Эта компания заказала на Новый год сюрприз сотрудникам. Я вязала, ой, э, господи, вязала, шила им огромную партию этих рукавичек. Так вот, и мужчины, и женщины, все все носили эти рукавички. Причем э, мужчины были рады не меньше, чем женщины, как ни странно. И, насколько я помню, мне потом рассказывали, что какие-то... Э, даже Ходили просто чистить машину, до машины дойти, там еще что-то. Там что меховые теплые рукавицы носили. Поэтому... Очень прикольно было с когтями. С когтями, когтями, да, с подушечками. Это не просто меховые рукавицы. Мех... Не, мы увидели, мы на самом деле увидели эти рукавички, но мы внесли в них изменения, доработали. придумали. Причем очень сильно доработали. Придумали, как сделать, чтобы они были не жесткими, там, придумали эти шелковые э, коготки, чтобы не царапалось. Там, ну, в общем, как бы, ну, чем всякое. Потому что когда смотришь чью-то работу, у тебя есть свой опыт. И ты этот опыт применяешь, эти знания применяешь. Поэтому если у вас есть определенный опыт, то вы не будете точности повторять то, что мы вам показываем. Вам это нужна идея. Будет... Вам идея нужна будет. И вы, вот, восприняв идею, сможете а, воплотить именно свое, свое что-то. Потому что а, то, как делают другие, это у них свой опыт, у них свое видение, свои материалы, свои размеры, там все свое. Свои машины, в конце концов, потому что не каждая машина может воплотить чужую идею. Ну, вот пишут, что э, никогда вы не догадались такими ушками. Э, я не хочу сказать, что это наша идея, но я просто вижу, что мы как бы на самом деле не претендуем, что этому мы как бы, изобрели э, эту идею. Но я не видела мастер-класса. Если вам этот мастер класс понравится, то вы, пожалуйста. Так, применить. ушки были другие, скажем ушки прямо. Ушки были другие, да. Вот прямо скажем. На то, прямо а... скажем, что ушки были по-другому сделаны. Вообще да. по-другому. Вообще совсем по-другому. То есть да. на квадрат мы идею, увидев такие ушки, мы адаптировали ее для квадрата. Вот, поэтому э, можно ли считать, что мы э, первоисточники? Я считаю, что можно. Но потом кто-нибудь опять скажет, что мы идею ушек откуда-нибудь позаимствовали, потому что ушки уже были до нас. Да. Ну, ну, до для нас, нас было все. Да, mm. все в этом мире придумано до нас. Поэтому как бы претендовать на то, что ты э, что-то изобрел, вот как бы это на самом деле неправильно. Вот кроме наших слоганов и наших выражений, которые были... Стыдно. Ну, понимаешь, ну, все слоганы тоже в каком-то каком -то виде. Ну, Человек, да. который занимается рекламой, он, он знает историю рекламы. Там такие перлы вылезают, которые сейчас, вот э, они через сто лет э, заново повторяются. Поэтому э, там я, там бы, я бы не это, стала претендовать ни на какие вообще... Открытие. С одной стороны, да, но с другой нет. А что с другой? Так. А вся история идет по спирали, если мы правильно изучали ее. И на каком-то уровне она вся, опять же, повторяется, но только в других в цветах, в других красках. да, Что раньше были люди богатые, они там на лошадях ездили, и эти лошади стоили целое состояние. Что сейчас на Мерседесах, на Майпахах, на, на чем угодно ездят, на Ягуарах, и тоже целое состояние. Если там раньше можно было корову купить, и это было кормильцем. Сейчас вот как бы, может быть, дача кого-то тоже кормилец, где там это благосостояние поддерживают, когда на пенсии не могут прожить. Поэтому все то же самое, но только немножко по-другому. Ну, история идет по спирали. У меня очень много знакомых, которые, ну, как бы из, из, из разряда интеллигенции. И как бы узнаешь вот такие интересные вещи, которые сам бы никогда бы не задумался, в особенности про всех этих компрессированных и все, все эти истории, которые ну, в семьях живут, и кажется, что эта история где-то далеко, а она рядом с нами вся. Поэтому историю надо знать, и тогда не будет на того никто смеяться, не будешь попадать в глупую ситуацию. Так, так ну чего? Вторую уху соединяю. И, собственно, все. А между ушами то будем зашивать? А, Она зашита. Она зашита. Ну, Она все. должна быть зашита. То есть мы идем к финишному концу. Наша задача соединить вот эти уши и полотно. И закрыть все. Сколько у нас там времени? Мы, Шесть даже, укладываем. укладываемся. мы даже успеем ее надеть. Ну, молодец, да. Да, я, я молодец. Мог... Сказочный просто клип. Как он мне нравится? Кто молодец? Я молодец. Нет, очень хорошо себе повторять, что я молодец. Да, никогда да, не говорите говорить себе, что хвалить. вы криворучки и кривоножки ой, там, или еще что-то. Да, никогда не говорите. Я не, молодец, не, все. Не надо, даже а, как, как там. Ой, как я изящно уронила тарелку, там, ой, как хорошо разбила, да, ой, как красивые кусочки посыпались. Всегда себя надо хвалить. Потому что ругать нас и так есть кому. А вот хвалить. Кому? Кому всем? Вот если вы учитесь у Натальи Красовой, то она вас поругает. Пришлите ей неправильно. На ну, поругает? на самом деле, я не ругаю. Потому что сейчас уже не я ругаю, скажем так. Не, ну, по сложным вопросам все равно к тебе обращаются. Я не занимаюсь руганием, я занимаюсь объяснением. Это совсем другое. Не бойтесь, что вас поругают. Поругаем, а лично. Очень многие считают, что ошибка – это что-то такое смертельное. На самом деле, это опыт и... Причем не обязательно, что ругают. Если вам указали на ошибку, это не значит, что вас унизили, оскорбили. Mm -hmm. ну, просто, просто ошибка. Ну, ошибка и ошибка. Ну, как бы, ну, Показали, так? как исправить. Все, ну, все совершают ошибки. Сначала она впадала, теперь она. не oh. откручивается какая. Селище-то такое. Oh. Так, угу. Сейчас я уберу машинку в миссии Будем мерить так выворачиваем надеюсь что что-то правильном а то я такое вот получается наши уши нитки естественно не заправляю потому что не до этого уши надеваем, надеваем наши уши и получаем Ребенка с ушками. Так, сейчас я оставлю. Ну, давай, может быть, это. Будем да. так показывать. А. Вот, значит, получился ну, наш очевидный.